Добрый день, сегодня наконец-то пришел штатив. Заказывал я его 26 ноября, сегодня 20... 30 ноября. Прислали с помощью с ДЭКом. Ну, я указал, что буду получать в офисе, так мне все равно по пути, и быстрее получу, пока они там звонят. Так, стоил он, пошелся мне, 28 долларов, минус сервиса кэшбэк ЕПНовский, снял у меня Полтора доллара. Так что полтора доллара сэкономил. рекомендую. Ссылка на все будет в описании. Здесь вот даже этот есть. Штрих-код. Запаковано. Ну, в принципе, он не почта шоу, поэтому такой вот фирменной упаковки. Со всеми надписями. Нет. Я пересмотрел очень много видео обзоров. Про более дешевые штативы. Но решил выбрать все-таки самый бюджетный, самый такой распространенный, самый надежный. Весит он где-то килограмм, может. Такой вот. вот. Ссылка на Facebook есть, и группа, видимо, какая-то. что статив, да продергается. Вот у меня эти маленькие штативы. Вот такие вот. Но они, да. у них проволока, она гнется. Потом она просто уже не держится, здесь все ломается. Я решил не мелочиться, заказать нормальный В рублях он за 180 не обошелся. Тут такой чехол, кстати. Чтобы его носить? Да. И мешок можно за плечо его. А что это за это? За... Открываем, смотрим, что там. Вот опять же, хитрый знаках. Звони. О! Он не до конца открывается. Итак. Вот такой мощнейший. Будем утренник снимать теперь. <связывая> вот вот, вот тут даже положили эту штучку. <связывая> Шариками для, для влажности. Где матери? Так, тут инструкция есть. Какой штатик. Инструкция у нас тут на разных языках. Ук. Я думал, это ук это по-украински. Нет. Ну тут в принципе все в картинках. Все понятно. Есть английский язык. А так ты Станчики, знаешь? Его? Ну, по-английски то можно понять. Так, сейчас я принесу рулетку. Так, вытащил из пакета. Давно я не заказывал такие относительно большие. дорогие и качественные вещи. Так, посмотрим Ещё по большие. рулетке, сколько он сложно виде. В сложном видео он 49 метров сложно видеть первых здесь о, раскладывается очень удобно. Здесь вот у него такие знаешь, материал. мясе такой очень удобно. Когда ты очень большой, ты человека можешь. и для намороздель снимать, чтобы руки не мерзли. Так, здесь уровень есть. Сколько я вижу. Вот. А вот он такое? зелененький уровень. Так, дальше. А что, что у нас тут еще? Сейчас я хочу его полный рост. А, вот здесь. Такие защелки, Вот, защелкиваем. Вау! Так. О. О. О. О! Вот это да. Себе. Здесь вот а, закрепляем. Пок. Сейчас я все это сделаю покажу я его разложил мы еще не до конца тут вот удобные есть трепеж. можно во-первых когда снимаем на улице да, когда ветер сюда что-нибудь повесить чтобы не дорожала тренога В принципе очень удобно для утяжеления сейчас умерим сколько он В таком это еще не весь размер вот уровень здесь даже есть так, сейчас его измерим. И так, вот в таком состоянии он занимается 120 сантиметров в высоту. Ого. Так, вот тут еще есть одна фишка такая. Вот это вот крутим. А, так, в какую сторону? Так, вот в эту сторону. Поднимаем. Вот он, насколько на сколько он сантиметров тут еще выдвинется. Еще посмотрим, сколько он. Так, Или уже затягиваем. Нет. Здесь вот с этой стороны. Насколько я понял, затяжка. Так, сама тримога из чего? Ну, из пластика, но такого жесткого. и да, Мне кажется, сделано. Вот самые высокие у нас. Где у нас рулетка? Рулетка. Так, ну там 120 сантиметров. И тут еще 30 сантиметров. То есть сам штатив занимает высоту 150 сантиметров полтора метра между прочим 150. здесь вот как у нас регулирую сейчас я упущу что не очень удобно так. так и закрепим здесь оно как у нас ага. то что у нас здесь крутится Сейчас я освою и продолжу. Так, мы все с ним разобрался. Здесь вот тоже тяжок снимает крепеж. Крепеж для камеры. Тут с этой стороны можно его закручивать. Крутить И вот этой пимпочкой и отверткой. Закручивается вполне хорошо, надежно. Я уже пробовал. Ставил его. Потом ставим сюда аппарат, например. Так, вставлю вот сюда. Так, сейчас я, я лучше разберу сейчас, вот Я статив мне очень, очень понравился ну, вот я его сложил сюда вставляем держатель для фотоаппарата Так мы выяснили что высоту 150 сантиметров здесь такие подставочки хорошие не под почву привлекать будут и все время будет Штатив на ровном стоит. Тут плюс уровень нужно определять. Так, вот я вставил. Все вытаскиваем. Вставляем сюда фотоаппарат. Потом и обратно. ее вставляем сюда крышку. Эту. Все. Дальше. тут еще есть параметры? Вот это. Самый рычажок, который можно и по горизонтали крутить. Здесь закреплять, чтобы с усилием или без усилия крутить. И вверх-вниз. Тоже здесь крепишь вот он. Так, закрепили, все. Уже вверх-вниз собственно, не повернешь. Так. Вот такой вот очень чудный штатив был. Такой я рекомендую. Тем, кто сомневается. Любому, кто снимает видео, нужен, нужен штатив. Я на себя убедился, уже сколько снимаю, без штатива, конечно, это не то. Экран дергается, в мультик, когда делаем Женев, экран дергается. Когда кадры меняются, когда снимаешь, к же аппарат перемещается. Вот эти будем экспериментировать, посмотрим, что получится. но ну, мультики, конечно, это для детского канала. На своих не выкладываю, только в сообществе там ссылку кидаю. такой фирме зомия я. Ну и тут все. Ссылка будет в описании на APN сервис. Тоже вернете стоимости полтора доллара ну и сам штатив будет выложу его посмотрите на меня порадуйтесь Всё, подписывайтесь ставьте лайки до новых встреч это из последних моих таких вот самых лучших покупок кстати тут посмотрим что здесь здесь же тоже что такой -то нет это просто показано как мы... а точно здесь можно закрепить его Во. видите вот здесь не просто так вот это крутить на любом все вот теперь